Чего добьется Навальный с помощью митингов? Часть 4. Митинги. Принудительное влияние на власть. В прошлом видео мы рассмотрели способы влияния на власть через информирование власти и политическую конкуренцию. Однако, такое влияние эффективно лишь тогда, когда власть желает реагировать на протестную информацию или построено демократическое общество, где сильна политическая конкуренция. Так что власти не остается выбора либо реагировать на протестную информацию, либо уступить место своим конкурентам. Рассмотрим более сильные способы мирного влияния на власть. Например, есть широко известный по концу 90-х годов способ в виде перекрытия транспортных магистралей. Однако есть одно новое, А именно, в статье 267 Уголовного кодекса Российской Федерации, приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения. В частности, предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет или очень крупный штраф за блокирование, повлекшее крупный ущерб. А именно, причинение крупного ущерба и является принуждением власти к сотрудничеству с протестующими, то есть без крупного ущерба ничего не получится. Поэтому уголовная статья этому препятствует. Но даже если крупный ущерб не причинен, есть еще и кодекс об административных правонарушениях. Как видим, и здесь штрафы не маленькие до 100 тысяч рублей. Другой способ ⁇ это объявление забастовки. Однако самые важные службы в нашей стране доставать не могут. Например, не могут доставать рабочие особо опасных производств, скорой помощи, ограниченно могут доставать работники транспорта, больниц, энергоснабжения и так далее. Сама забастовка должна быть объявлена по особой процедуре. Нельзя просто взять и забастовать. Надо сказать, что за незаконные забастовки уголовной статьи нет. Статья «Саботаж» в современном Уголовном кодексе отсутствует. Она была исключена из Уголовного кодекса по заявлению пресса в 1958 году. В мае 2015 года пресса писала о том, что эту статью предлагают вернуть. Однако есть статьи, по которым, если очень хочется, можно призвать часть бастовщиков. Например, бастующий медик может быть привлечен даже за умышленное убийство. Ведь он знает, что его бездействие может повлечь в смерть человека. Может этот предотвратить, но относится к этому безразлично, то есть на лицо глас умысел. Работники предприятий непрерывного цикла рискуют повредить оборудование, если будут бастовать. А это статья 281 Уголовного кодекса «Диверсия. Лишение свободы на срок от 10 до 15 лет». Также участники могут подпасть по статье Уголовного кодекса «Борющиеся с экстремизмом». Ведь любые требования забастовщиков часто можно истрактовать как политическую или идеологическую ненависть или вражду. Особенно если эксперт будет предвзят. Так что до 6 лет вполне можно получить и по статье 282.1». Конечно, все эти статьи нужно немного притягивать за уши. Однако власть может быть на это способна, если забастовки будут массовыми и длительными. Таким образом, мирные акции протеста, принуждающие власть к действию, фактически могут быть невозможны, так как власть в состоянии объявить эти акции незаконными, а в худшем случае привлечь участников и организаторов этих акций к уголовной ответственности. Однако... Если власть будет в достаточной степени терпелива, то такие акции могут и возуметь эффект, но не настолько сильные, чтобы заставить власть что-либо делать, если она этого не хочет. То есть в существующем законодательстве есть достаточно много мер, позволяющих власти наносить непоправимый ущерб людям, которые пытаются жестко надавить на власть. Что вряд ли можно назвать демократичным явлением. Власть построила систему которые невозможно мирным путем надавить на власть заставить власть прислушаться к себе, если власть этого не хочет. Ощемляемое меньшинство, например, работники особых предприятий, не смогут отстаивать свои интересы никаким способом, так как если власть их будет игнорировать, большинство будет не знать о проблемах или относиться к ним по принципу «Моя хата с краю», то работники не имеют никаких средств давления на власть. Это означает, что в нашей стране власть должна очень внимательно относиться к проблемам различных людей, даже меньшинства, иначе может спровоцировать вооруженное противостояние, так как у людей просто нет других способов надавить на власть, кроме как с оружием в руках. То есть существующие принципы законодательства в нашей стране должны быть скорректированы для учета мнений отдельных социальных групп, чтобы не повлечь за собой социальный взрыв с опасными для государства последствиями. Хочу отдельно заметить. Я не говорю о том, есть ли в стране демократия или ее нет. Дело в том, что государственный строй должен быть устойчив к захвату власти преступниками или просто неспособными управлять людьми. А для этого обычным гражданам необходимо иметь большое количество средств давления на власть. Чтобы сменить власть даже тогда,